Всем привет, друзья! Вы на игровом канале Дядя Ваня Али. В этом видео я расскажу вам, где скачать эмулятор Game Loop 7.1 мирового формата и как его, собственно, установить. Так что прожимай свой лайк, подписывайся на канал и погнали! Перед началом установки Game Loop 7.1 бета-мирового э, формата вам необходимо будет удалить полностью GameLoop со своего компьютера. Следовательно, для того, чтобы это сделать, вам необходимо будет зайти в проводник. Этот компьютер, ваш компьютер, удалить или изменить программу, Найти здесь GameLoop, нажать удалить, удалить. А, после чего, куда именно вы устанавливали, а, в какой диск C или D, находите там свой Tencent. Здесь есть две папки темп. ее вам необходимо будет удалить. И также у меня это в Program Files, uh, TX Game Assistance. А, собственно, ее тоже необходимо будет удалить, это наш с вами game Loop. После удаления перезагружайте компьютер и наш... С вами скачанный файл будете устанавливать. Где скачать файл, мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, для того, чтобы скачать GameLoop 7.1 новую версию, нам необходимо всего лишь навсего набрать здесь такие словосочетания, как GameLoop Turbo IO Engine 7.1 Beta. Нажимаем, и сразу увидите GameLoop Mobi, да? GameLoop Official 7.1 Download Best Emulator ПК 2021 Года. Самая первая ссылочка, вот мы ее с вами, собственно, и нажимаем. Нас перебрасывают на страницу загрузки эмулятора. Есть GameLoop 3.2 и 7.1, нам нужно нажать именно 7.1 Beta. Далее, мы здесь видим сразу же, зелененьким подсвечивается английский весь мир 7.1 Beta, последняя версия. Если у кого установлен вот этот эмулятор, да, 7.1 Beta Old, то э, рекомендуется уже иметь новую обновленную мировую версию, собственно, как ее заявляют нам разработчики Tencent, скачать и установить на свой компьютер. Собственно, нажимаем, ждем, значит, со 18 секунд и ожидаем, когда же скачается наш файл установки. А вас предупреждает ваша система безопасности о том, что этот файл может содержать вредоносную систему, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нажимаешь «Сохранить», он сохраняется, нажимаешь «Установить». Так как он у меня уже установлен, в принципе... Я тебе покажу все, что дальше происходит а, после того, когда он установится, как настроить и, в принципе, как он выглядит, сам эмулятор. Но выглядит он вот таким вот образом. Немножко а, иначе, чем а, мы его представляли ранее себе. Да, вот у нас имеет а, более-менее такой оранжевый фон, а, оранжевые серые такие темы. Да, вот и мы с тобой а, первым делом сразу обращаем внимание на папк, начинаем его устанавливать, устанавливаем папк. А дальше ждем, когда это все остановится, дело перезагрузится и заходим в наш с тобой настройки. В настройках у нас все так же интуитивно, как и в предыдущей версии. Единственное, что здесь у тебя будет язык English, тебе его надо будет поставить на русский. Русский язык здесь присутствуется. Выставляешь русский язык и заходишь а, в движок. А в движке у тебя будет все так же OpenGL, DirectX или автоматические настройки. А, здесь видишь уже немножко урезанная версия, не не Просто OpenGL, потом OpenGL и Plus, DirectX плюс, DirectX а сразу OpenGL Plus или DirectX плюс или автоматические настройки. У меня, так как я стримлю, я выбрал DirectX, мне это удобно. А, ну а ты уже сам э, по своему компьютеру можешь подобрать либо ту, либо иную, либо автоматическую настройку, как твой компьютер себя будет вести, так ты и поймешь, какую настройку тебе, собственно, нужно выставлять. А, все остальное я выставляю на максимум, память у нас здесь не добавили, да, выше того, что у тебя имеется всего лишь 8 гигабайт, ты можешь поставить процессор, а также у тебя э, выставляю я на максимум, не знаю, как у тебя будет компьютер тянуть, на разрешение выставляю своего монитора, DPI, ставлю максимальный, э, выставляю все устройства звука, куда у тебя кто что выводит, дальше, модель здесь появилась, у нас функция есть модели, мы можем с тобой выбрать 90 fpsны. Телефон, часто встречаемые модели, и вот тут тебе предлагает рок 2, поддержка некоторых игр со скоростью 90 кадров. Собственно, его автоматически тебе здесь и выставляет я здесь ничего не менял. В игре я выставлял себе сразу же 2К, графику автоматическую, и качество, частота кадров у меня 90%. Дальше, тут ты также можешь все это дело поперетыкать, попересмотреть. Может быть, на HD-настройках у тебя будет э, лучше работать. Но ну, мой опыт говорит, что на автоматически, в принципе, полноценно э, всего достаточно. Дальше, все это дело сохраняешь, перезагружаешь эмулятор, заходишь в наш с тобой PUBG. Сразу говорю, нажимаешь «Выйти» дважды, открывается окно твое и э эмулятора, нажимаешь «F9», настройки единственное что здесь нужно изменять это одну вещь остальное я не рекомендую опускаешься в самый низ А планшете э, версия э, сборки да у нас здесь версия сборки номер сборки тыкаешь тыкаешь у меня уже получено не нужно вы уже разработчик возвращаешься назад для разработчиков опускайся в самый низ находишь здесь ГПУ uh, ускоритель, да, такое название должно быть, что-то с этим связано, да, вот ГПУ ускорение, и вы включаешь здесь галочку, у тебя будет вот так, тебе нужно будет сделать вот так. Все это дело опять-таки, выходишь, выходишь, запускаешь свой паб. Итак, вот мы с тобой зашли в PUBG, дальше есть uh, сразу разговор по поводу раскладки, которая будет, у тебя не работать. У всех это раскладка сейчас не работает. Это баг обновлений. Чтобы это все пофиксить, я тебе сразу же расскажу, что нужно сделать. А, есть это видео на канале, ты можешь его посмотреть, а можешь просто досмотреть это видео до конца. Нажимаешь а, загрузки. Так как у меня здесь уже оно загружено, эмулятор у меня уже рабочий полностью, у тебя вот здесь слева HD-звук, но будет здесь HD-ресурсы и HD-значки. HD ресурсы и HD значки обязательно нажимаешь скачать. Вот так вот нажимаешь, они у тебя скачиваются. И дальше я тебе расскажу, что нужно сделать. Заходишь в настройки. Естественно, само собой выставляешь все функции, которые тебе необходимы. Наклоны, не наклоны. Все это дело включаешь. По графике скажу сразу, что если поставить план, появляется 90 FPS функция. Ты ее можешь включить. А, так как мой компьютер мне позволяет а, стримить с экстремальным, в принципе, полноценно, да, с тенями, со всеми функциями, мне хватает на балансе. Все это дело для себя. Подстраиваешь, проверяешь, как оно работает, получаешь удовольствие. Дальше. Управление. Заходишь в управление, нажимаешь настроить. Все это дело сбрасываешь. Нажимаешь сброс. Сохранить. Нажимаешь F11. У тебя открывается а, функция раскладки которую тебе также нужно будет сбросить. Сбросить. Обязательно обрати внимание, режим раскладки. Соответствует ли режим раскладки твоим настройкам в движке. Именно какую раскладку, именно какое качество формата экрана ты ставил. Если ты ставил 1080, значит у тебя здесь должна галочка стоять на 1080. Если как у меня HD да, 2K, значит ставишь Smart 2K. Сброс это делать сбросилась видишь выставились все кнопки куда нужно все стало е e на наклон f3 на чатик, пробел на при... э, пробел на... на прыжок правая кнопка мыши на прицел все кнопочки находятся на своих местах нажимаешь это дело сохранить после чего полностью перезагружаешь эмулятор после чего ты полностью перезагружаешь эмулятор и у тебя все полностью работает вот собственно и вся настройка и где скачать я тебе рассказал правильно правильно как удалить game loop я тебе показал правильно правильно как настроить э, графику и как настроить кнопки которые вероятнее всего у тебя также не работают я не спойлерю тебе видео которое есть на канале я тебе сразу здесь показал и за это я всего лишь о тебя прошу лайк подписку на канал но ну, если Желаешь со мной поиграть или просто поддержать меня онлайном Обязательно прожимай колокольчик Ну а с тобой был я, Дядька Ванька До скорой встречи и пока